В прямом эфире «Теледоктор» и сегодня в студии с вами врач-отоларинголог Владимир Зайцев и психолог Елена Толстая. Усталость, частые головные боли без явной причины, нечеткость зрения. Астигматизм – диагноз, который далеко не всегда можно заподозрить самостоятельно. О современных подходах к лечению и профилактике болезни поговорим прямо сейчас. У нас в гостях офтальмолог, хирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Татьяна, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро. Что такое астигматизм? И как он себя проявляет? Да, это такой термин, который, поня... значение которого не каждому понятно. На самом деле астигматизм – это отсутствие точки фокусировки да. на сетчатке. Это оптическая такая проблема, которая наравне с дальнозоркостью и близорукостью также может мешать жить человеку. Причем как... на каком-то периоде возрастном человек может угу. даже не знать о существовании угу. астигматизма. По сути, он представлен тем, что поскольку на сетчатке нет точки – а получается такое расплывчатое пятно, mm -hmm. человек видит двойные контуры. Как правило, либо это просто смазанная картинка, либо это вот такая нечеткость в виде двоения. Если это врожденная форма астигматизма, mm -hmm. то, как правило, человек с ней живет и не знает, как видеть правильно, если не пользуется То есть очками. на приеме у доктора только может выясниться. Да, а? да, но он видит, что что-то недовидит, mm -hmm. но считает это вариантом нормы для собственного ну, да. глаза. Ему сравнить, наверное, не с чем. А вот еще астигматизм может быть проявлением заболевания, которое появляется с течением жизни. И вот эти пациенты, они как раз отмечают вот это двоение типичное, говорят, раньше вы а не, не было, резко не происходит есть. это двоение? Если, например, со зрением было все в порядке, вообще астигматизм может возникнуть спонтанно? На самом деле может, и в целом астигматизм до определенной величины угу. можно считать физиологической величиной. Угу. Та или иная несовершенственная структура в глазу все-таки может присутствовать. Но да. если это до одной диоптрии, то, как правило, наш мозг умело компенсирует вот эту угу. неточность. Да. Да. А вот если эта величина больше, чем диоптрия, у некоторых это может от полудиоптрии ощущаться, но тем не менее есть физиологические нормы, угу. есть нормы патологические, которые снижаются зрение и они требуют коррекции. Вот если мы посмотрим в здоровом глазу, фокусная точка у нас попадает на сетчатку. На сетчатку да. Да. А с, правой, на правой части экрана мы видим, что у нас нет этой точки. Пятно размазано. Mm -hmm. Часть фокуса попадает перед сетчаткой, часть попадает на сетчатку. Это форма простого астигматизма. Он может быть со знаком плюс, может быть со знаком минус, а есть астигматизм, когда у человека два знака. То есть и плюс, и минус. И вот он mm -hmm. тогда совсем не может объяснить, mm -hmm. как mm -hmm. он видит. Он видит нечетко, а дать полную коррекцию ему невозможно. Так называемый смешанный астигматизм. Когда половина изображения попадает... Перед сетчаткой, угу. а половина после. И это совсем такие неприятные истории. Ну, да, ну не человек комфортные. может же сам у себя диагностировать эту патологию? Ну, Он может. ты стал видеть расплывчато, расплывчато. значит, астигматизм. А, Но ну, на самом деле причин может быть много для расплывчатого зрения. Поэтому, конечно, диагноз астигматизма ставит доктор. И нередко угу. сейчас бывает такой ложный ложная диагностика, потому что, как правило, когда появляются компьютеры и компьютерные технологии да. диагностики, то доктора перестают думать и часть отдают на откуп угу. э, техники. машине, да, да. технике. И вот когда вам делают чек, да, mm -hmm. Вы приходите в оптику, вам распечатывают чек yeah. и говорят, "О, смотрите, у вас астигматизм есть. Но на самом деле вот эти чеки, которые мы получаем при диагностике, это очень-очень приблизительная методика. Она практически позволяет только mm -hmm. заподозрить какие-то аномалии. Поэтому доверять вот этим yeah. приборам никак нельзя. И для того, чтобы понять, это все-таки проблема оптическая, требующая коррекции, а астигматизм корректируется, и мы mm -hmm. сможем рассказать, какими способами корректируется, либо это а, ну, дефект провер зрения. Ну, а как врач диагностирует все-таки, что это астигматизм? Ну, во-первых, астигматизм это мы сказали, что mm -hmm. неточность фокусировки mm -hmm. и расплывчатость так. фокусировки. Но причины могут быть разные, потому что наш глаз он устроен так, что это система линз. Есть роговица которая преломляет с определенной силой, и есть хрусталик. Хрусталь. это более сильная оптическая линза. Да. вернее, роговица более сильная, и хрусталик такая же сильная. Вот это две системы да. оптические, и в каждой из них может крыться вот эта проблема. А может и сочетание двух. Поэтому только вот врач с помощью оптических приборов, угу. специальных аберрометрических методов, угу. то есть да -да. мы посылаем луч, луч рассыпается, и по... Вот отображение. Сейчас как видим. раз вы осматриваете пациента. Это быстрая, быстрая диагностика? Ну, не совсем. На самом деле мы делаем еще и карты роговицы, угу. и что? определяем... А, что такое? Да, карты роговицы – это то, угу. что мы делаем перед лазерной коррекцией, угу. допустим. То есть это сканирование роговицы. Ее угу. передние, а, вот мы вот видим сейчас. Карта. Передние, да, задние да. стенки роговицы. Здесь мы говорили о картах роговицы в контексте толщины роговицы. Угу. Но мы же видим, что есть числовые выражения. Так вот, если наша роговица преломляет нерегулярно... Так. Это астигматизм. Вот, например, mm -hmm. правая картинка. Видите, островок есть вот такой. На фоне э, синей карты mm -hmm. есть желтый островок. Да. Это уже астигматизм. Mm -hmm. Но это астигматизм неправильный. Это астигматизм больной роговицы. У человека появилась эта э, проблема с mm -hmm. течением жизни. Это неврождённая Это врожденная mm -hmm. штука. Врожденная, как правило, симметричная. Любой э, симметричный. И мы тогда говорим, ваша роговичка кривая, но да. здоровая. Она может быть кривая и больная. То есть без вот такой строгой диагностики, точной, в виде картирования роговицы, мы не сможем определить вот эту проблему. Астигматизм наблюдают. Либо желательно решать сразу эту проблему для да. того, чтобы Если не астигматизм диагностируется, на самом деле сейчас есть такие приборы даже для маленьких деток. Если у родителей есть астигматизм, как правило, дети наследуют а -а -а. эту особенность строения глаза. В чем кроется основная проблема астигматизма? Если ребенок с детства а -а -а. не носит оптическую коррекцию, а назначаются э, такие очки при средних-высоких средних, да. степенях астигматизма с полугодовалого а -а -а. возраста. То есть фактически совсем маленькие детки уже надевают очки для чего? Для того, чтобы на сетчатке, когда а, свет проходит через оптическое средство коррекции, то фокусировка на сетчатку попадает. Угу. То есть вот, этот, вот эта проблема, она нивелируется да. оптическим, оптической системой. И мозг ребенка воспринимает правильную угу. картинку. Если родители э, при назначении очков стесняются, не дают, ребенок не хочет носить, и родители думают, да, вырастет ребенок, сделаем лазерную коррекцию. Да, Ничего да. подобного. Лазерная коррекция не даст Полной, да. полного восстановления mm -hmm. зрения, потому что мозг не научился видеть. Да. Возникает такое состояние, как ленивый глаз, амблиопия. Mm -hmm. И человек с удивлением узнает, что а у меня, я не могу вообще в принципе теперь никогда видеть 100%. Mm -hmm. То есть, да, я вижу плохо, я рассчитывал, mm -hmm. что мне сделают коррекцию, а оказывается, коррекция не даст 100% заветного зрения. Татьяна, Поэтому да, да, астигматизм вот нужно корректировать. Как раз какие способы есть коррекция астигматизма? Есть, конечно, традиционные способы, о которых мы знаем, это очковая коррекция. Так. Очковая Коррекция э, позволяет самая частая. нам да самое частое для детей, как правило, используется да и люди постарше также носят очки. Э, в чем э, ну недостатки этой оптической коррекции? То что высокие, опять же, средневысокие степени астигматизма а -а -а. очки а -а -а. они переносятся некомфортно. А -а -а. И вот человек, надеваете эти очки, да. чувствует, что у него заламывается а -а -а. пространство. Сидеть просто а -а -а. смотреть телевизор, он у них может. Да. А вот ходить перемещаться в пространстве очень сложно. Для этого надо надеть эти очки в годовалом возрасте mm -hmm. и всю жизнь пользоваться. Тогда да. мозг понимает, как пользоваться этой оптической а коррекцией. А сколько необходимо носить очки для того, чтобы При скорректировать? При астигматизме постоянно. Пожизненное это пожизненное уже. ношение очков, если мы не обратились за помощью к хирургу, и хирург не исправил mm -hmm. вот эту проблему. Да. Но есть контактная коррекция, которая это также исправляется. Контактная коррекция – это контактные линзы. Контактные линзы. Но это всегда астигматические линзы. Так. Ровно так, как и очки. Очки нестандартные, а сферичные стекло, mm -hmm. А в этих очках есть сильная ось и слабая, так, которая ну... как бы компенсирует вот этот недостаток оптики. То есть, по сути, mm -hmm. мы, когда спрашивают, что такое астигматизм, ну, можно представить, что это кривое зеркало. Оно по одной оси да. преломляет сильнее, по другой Mm -hmm. Про контактную слабо. линзу можно я дополнительно спрошу? Неважно, не как ее ставить, или, надо, или там есть какая-то градация, что так там правильно, так Там есть зона утяжеления, ага. то есть контактные линзы для астигматизма mm -hmm. они устроены специальным образом. У них есть оси, и они не, невозможно подобрать самостоятельно. Это только э, специалист по mm -hmm. контактной yeah. коррекции смотрит посадку линзы, yeah, адекватность yeah. коррекции. Но надо сказать, что контактными линзами традиционными, вот, которые продаются в оптике, скомпенсировать астигматизм просто так большой величины невозможно. Не путать Там всего... правую с левой, наверное, линзу. Обязательно. Да? И величина не, не максимальная. Mm -hmm. Вот я вас сейчас слушаю все равно понимаю, что а, есть... А, определенной сложности, да? то есть как Конечно. линзу правильно поставить, очки кому-то комфортно, некомфортно, да? Там смотреть телевизор да? можно, вот ходить неудобно. А, ну, в моем понимании, наверное, лучше а, решиться на какое-то хирургическое вмешательство. Радикальная Ну, Но тем не менее, что, при, что современная хирургия глаза предлагает... И насколько сложно этот астигматизм о хирургии скорректировать для пациентов с астигматизмом сейчас наибольший спектр хирургических вмешательств. И надо сказать, что они все безопасны, но это самое главное. Ну до определенного mm -hmm. момента, конечно, в каждом конкретном случае мы это обсуждаем. Но если мы говорим о лазерной коррекции, то сейчас она длится всего 25 секунд. Это прекрасная технология смайл. Даже уже и 9 секунд. И протекает она амбулаторно, mm -hmm. быстро. Это фактически пациент проводит 5 э, минут времени в операционной, да. включая укладку и э, подъем. Mm -hmm. вот. И при этом, ну, это вот так вот. Да? Да. Mm -hmm. Вот то, что мы видим сейчас, это оптический конус, который да. легко прикасается к роговице. Лазер вырезает тонкую линзочку в толще роговицы, и хирург прикосновением извлекает эту линзу. Выглядит это вот вот так, ровно в онлайне, как э, то, что мы видим неускоренная сейчас. Запись. Это не ускоренная угу. запись. Можно сделать старинными методами. Да. Вот это старинный метод, это метод ласик, когда мы делаем крышечку. Сейчас мы стараемся э, делать как можно реже, угу. э, использовать этот метод. Когда мы выпариваем, а не вырезаем, это вот метод ласик сейчас угу. мы видим, тут э, чередование, вот, на вот этом лазерном приборе. Да -да. Э, при этом, э, вот этот метод ласик, он очень зависит от инженера, допустим, от тестирования, угу. Сейчас мы видим на экране, как происходит тестирование этого прибора. Поэтому mm. точность все-таки, чем меньше людей участвует в этой процедуре, yeah. тем mm -hmm. точнее получается результат. А что за история с имплантами, которые используются отличная, да, отличная история. Это специальные контактные линзы, которые не надо надевать и снимать, как контактная линза, которая надевается на поверхность глаза. Это фокичные, так называемые фокичные линзы. Но сейчас мы их не, не их видим, угу. а мы видим еще другую методику, которая также отличная. Что вот за это называется? волокна роговицы, так. в которых создается тонкий канал, по которому можно имплантировать э, а -а -а. такие полимерные полукольца. Если астигматизм э, патологически, mm -hmm. если он связан с заболеванием, таким Керата, как кератоконус, да, да. и человек видит вот размазанную эту картинку, чтобы создать правильную фокусировку, нужно имплантировать вот такие полуколечки mm -hmm. в роговицу. Причем эти полуколечки не одинаковой mm -hmm. толщины и не одинаковой длины. Вот так видит пациент с кератоконусом. Mm -hmm. вот да, наши всё, зрители всё могут размыта. увидеть приблизительно mm -hmm. вот такую картинку. Если у себя вы заподозрили, обязательно приходите э, к офтальмологу, делать карты роговицы, чтобы не пропустить начальной стадии. И вот эти сегменты... Mm -hmm они как на пяльцах выравнивают да, роговицу, придают ей более правильную форму и позволяют э, сохранить роговицу, ну, армируя да. ее, добавляя еще и каркас Понятно, прочности. Да. А, а есть еще одна методика. Факичные. Да, фокичная линза, да, да. о пожалуйста. которых мы начали уже говорить. Факичная линза — это такая тонкая полимерная линза. Она тоже имеет свои э, зоны ориентирования. Она, ее просто так поставить как-нибудь нельзя. У нее есть ось сильная, слабая, которая компенсирует mm -hmm недостатки оптики причем производится она конкретно под каждого пациента индивидуально довольно сложные расчеты угу. и ожидаем мы получения ее порядка двух месяцев она изготавливается и доставляется то есть это довольно сложный расчет угу. но эта линза позволяет после имплантации внутри глаза человеку видеть прекрасно вдаль вблизи на все расстояния а если у человека еще и астигматизм это да. а еще и пресс биопия например возрастная дальнозоркость то есть компенсирующие и минус и плюс, и возрастной дальнозоркость, еще и астигматизм. И эта фокичная линза живет внутри глаза всегда. Пожизненно ну, ставится. Пожизненно. Ну, до того момента, когда у человека не появится катаракта. Когда-нибудь там к 80 годам, mm -hmm. так или иначе, она у всех появляется, yeah. и тогда уже mm -hmm. просто эту линзу извлекается... Занимаемся. А какой патологии? метод а, и кому выбирать? То есть есть какие-то рекомендации практически? А, ну, конечно, если вы хотите сделать коррекцию, то надо идти в ту клинику и к тому специалисту, который занимается всеми методами mm -hmm. коррекции, потому что иначе можно получиться так, да, что всем подряд делают одинаковое. Совершенно верно, одна бока. и можно в этом случае как раз получить. Но тем не менее возраст, например, проблемы. имеет значение, что в таком возрасте на лучше самом такой, деле или... нет. Но важно, что вот то, о чем я сказала в начале, что все-таки в детстве вы должны были как-то да. корректировать это зрение. Иначе на ленивом uh -huh. глазу с одной строчкой uh -huh. зрения и невозможностью оптической коррекции, результат будет худший. То есть у тех, кто все-таки носил очки и пришел к хирургу с желанием сделать да. коррекцию, угу. острота зрения получается очень высокая. И еще надо сказать, что после хирургической коррекции она выше, чем с коррекцией очками. Потому что когда мы надеваем очки, линза очковая, она на некотором расстоянии от роговицы находится. Да. И качество картинки получается хуже, чем тогда, когда мы делаем коррекцию в роговице, или когда мы имплантируем фактичную линзу. То есть человек может на несколько строчек больше видеть. Это большой бонус, хороший. Татьяна, профилактика астигматизма существует? В принципе, а, Профилактика – это диагностика, это своевременная, а, своевременная диагностика, диагностика и правильная корре оптическая коррекция. Ну и если, конечно, у родителей или в семье, вот вы слышали уже это слово, э, то, безусловно, вам надо пройти диагностику для того, чтобы исключить эту же проблему у себя. Ну и детей, конечно, тоже те у кого есть такая проблема, должны диагностировать более раннее время и регулярно, чтобы не пропустить вот такую проблему. Татьяна, большое вам спасибо, очень интересно рассказали, и самое главное, что это корректируется, коррегируется не только очками, линзами, но и без такими не страшными методами. Ну, что, общем, с да. можно, да, легко сегодня справиться. Спасибо вам большое, что нашли время дела. и спасибо. приехали к нам. А